Привет, ребята! Давайте разбираться, что делать с токеном ДАИЗи. Итак, мы видим с вами в чате Investриptaх все основные ссылки, которые нужны. Итак, вот первая ссылка сверху, вот видите, стандарт trc 20 она всем понятна нам. Это ссылка, и удобен этот стандарт, потому что мы просто можем зайти в кошелек, нажать Swap и купить токены Дейзи. Но давайте для начала зайдем в кошелек и их сделаем видными для себя. Вот кошелек, обычная главная страница, у меня здесь есть уже токен DAISY, но это другой токен DAISY, поэтому давайте найдем наш. Смотрите, Assets, Collectibles, Preference, вот этот плюсик надо найти, нажать. Здесь надо найти токен, вот жмем поиск, вбиваем в адресную строку DAISY. И видим, что вот их три, оказывается, токена-то. Так, ребята, внимание, внимание. Вот видите, вот адрес, да? Вот это наш адрес токена нашего. А заметьте, TTP, да, и кончается DL. А теперь уходим в кошелек и смотрим такую штуку. Вот видите, он у меня добавлен, да? Но нажимаем на плюсик. Опять поиск эссетсов. Пишем DAISY. И видим, что вот еще какой-то появился. Смотрите: TYC, трантендент, NG. В общем, это какой-то скам токен. Это какие-то мошенники, по всей видимости, которые использовали наш а, логотип. Вот. Поэтому будьте добры, не перепутайте вот этот адрес вот с этим адресом. TP, DL наш адрес. Вот. TP, да, потом какие-то цифры, символы. И DL в конце. Вот. Это большое внимание ваше должно быть. Вот Дейзи, который наш. Вот он с логотипчиком. А это что за Дейзи, Тоже не знаю. Вот. Нажимаем плюсик. Asset. Add to Homepage. То есть, наша этот asset, то есть, токен появился на главной страничке. Вот он. Но его пока ноль. Можно сделать свап. Вот здесь, видите, свап написано. Да? Uh, и поменять местами, чтобы было USDT, ну или трона, неважно, вот, что у вас там есть в кошельке. Видите, у вас есть троны, у вас есть USDT, вы можете поменять. И, и за троны можете купить токен, и за USDT. Выбираем USDT, вместо трона выбираем наш токен DAISY. Где его тут надо найти? можно найти? Не вижу, чтобы его тут можно найти, и строку... Поиска тоже не вижу. Ладно. Тогда с JustSlap придется мне отдельное видео записать и вам показать. Ну или в этом видео позже покажу. Окей. Поехали дальше. Значит, токен у нас показался. Теперь токен-то у нас есть? Есть. Потому что мы его покупали на пресейле. Для этого нам надо, чтобы забрать его с пресейла, надо зайти на сайт daisydao.io. Вот, скопирую его. Перейдем на TronLink. Нажмем вот это внизу, видите? Вот Discover. Нажимаю. И здесь у нас адресная строка. В этой адресной строке заранее сохранились те ссылки, по которым я уже переходил. Daisy PreSale, Daisy Global. Да? Вот теперь нам нужно новую ссылочку сюда вставить. Вот, Daisy DAO.io. Как войти-то? А, вот сюда надо нажать. Вот. Короче, надо зайти, чтобы подтвердить все эти политики конфиденциальности и все такое. Не знаю, не вижу здесь никаких политик конфиденциальности. В общем, это общий сайт по токенам DAISY. Вот, это, видимо, и будет наша основная площадка, где мы будем делать все с токеном. Холдить его там, стейкить и так далее, и так далее. Вот здесь видите кнопочка Get Funding. Вот, нажимаем ее. Опс, Вот, и он автоматически прочитал, вот видите мой номер кошелька, сколько у меня токенов. Это у меня в потенциале, они у меня купленные, а это у меня, э, как бы, ну, клейм, полученные, да, вот. Разморозено у меня пока только 0,02% на данный момент. Вот, еще и дня не прошла, как разморозка пошла, да, то есть размораживается по... Какой-то частички, там может в 5 минут, может в час. То есть они потихонечку размораживаются, размораживаются и размораживаются. Видите, вот здесь циферка изменилась, еще разморозилась слегка. Вот. Я могу нажать кнопочку «Claim» и они мне разморозятся и появятся на кошельке. Вот смотрите, обратить внимание, вот я нажал «Claim», вот я перешел сейчас вот по этой ссылке. Вот прямая ссылка. В общем, если бы я вбил вот эту ссылку, я бы сразу ушел на эту страницу, где сейчас нахожусь. Ну вот, надо нажать на клейм. Видите, вот я мышку подвожу, и он у меня становится таким темненьким. Жмем клейм. Опа. Подтверждаем. Теперь смотрите. Видите, фи, то есть комиссия. 273 Bandwich. Если нету энергии, ну, купленной, да, и холденной специально, то тогда будут списаны троны, о чем вот предупреждается здесь синей кнопочкой. Наши уже проверили, 15 тронов снимается где-то. То есть надо иметь 15 тронов в кошельке, чтобы произвести эту операцию. Видите, баланс тронов 536. Вот сейчас посмотрим, сколько их станет в итоге. Тронов имеется в виду. Подтверждаем. Оп. Вводим, естественно, пароль. Опа. Транзакшн фейлд. Почему фейлд? Кто ее знает? Не знаю, почему фейлд. Давайте проверять. Так, баланс тронов 536 остался, то есть ничего не снилось. Может быть я ввел неправильно пароль. Ну что нам остается только попробовать сначала. Переходим на Discover опять. Здесь у нас уже вбито должно быть, это, этот адрес, вот он. Daisy Dow, да, вот, опять нажимаем Get Funding. Вот мои Available 1.77, заметьте, уже 1.77, Было 1.75. То есть достаточно быстро так они набегают-то. Ну, помалу, но быстро. Так, еще раз, Continue. А что бы нам нажать Fast mod? Вот пусть будет Fast mod. то есть он будет меньше паролей спрашивать. Здесь все то же самое, подтверждаем. А, все равно пароль спрашивать. Так, вот все пошло. Значит, я неправильно пароль был. Всего лишь просто неправильно вбил пароль. Так, после этого, значит, у нас троны сами окажутся на кошельке, и их из кошелька можно будет уже продавать. Продавать через своп, например. Ну, на JustSwap. А, дело в том, что своп с мобильного, когда делаешь, ну, вот я только что показывал, да, этот, вот, он делается автоматом на сайте JustSwap. Соответственно, можно просто зайти на сайт JustSwap и делать там все вручную. Я покажу на экране большого компа, как это делается. Вот. Ну, а пока мы ждем получения этих токенов. Вот, соответственно, я сейчас получу эти 1.78 токена. И я их могу продать через час своп. Там сейчас цена около 9 баксов. Хотя стартовала с 5. Вот. И я вам сейчас покажу по ERC-20. То есть, в эфириуме токен. Это вот по протоколу TRC-20 в троне токен. да. А есть еще ERC-20. Тот же самый токен, только другого протокола. Вот. Там продается через Uniswap такая децентрализованная биржа где все автоматом происходит а, тоже при подключении кошелька metamask кошелек надо для этого иметь Ну у меня его нет и в ерце я не делаю ничего потому что там дороговато вот видите как как положено все произошло так все все что ли? и вот новая сумма которая разморозилась пока у меня крутилась колесико видите 0 0 0,03. 0 тысячных токенов вот с такой скоростью. То есть быстро, по, по, буквально каждые 5 минут или минуту даже поступают токены. Вот пока я поставил на паузу запись, потому что у меня тут стройка и звуки. Вот видите, уже 0.4. Вот 5, 5. вот на ваших глазах прям, видите, клейм, увеличивается количество токенов. Вот так происходит разморозка. И 5% в течение первых 90 дней из количества купленных токенов, у меня куплено 6600, как видите здесь на этом аккаунте, да? Вот оно разморозится. Если 6600 по текущему курсу продать, это, извините, уже 66 uh, тысяч долларов. Потому что по 10 долларов каждый. Неплохо, да? Ну, чуть меньше 10 сейчас, курс 9, да? Вот видите, опять 0,68 уже. То есть было 3 тысяч, сейчас стало уже 6 тысяч. Неплохо, там за какие-то 3 минуты, даже 2, наверное, минуты, в два раза увеличилось количество. Ну, так они разморажились. То есть не каждый час, а постоянно, постоянно. Ну что, уходим отсюда. Смотрим баланс и видим, вот они, 1.77 токена, вот они пришли. И было 536, по-моему, да, у меня токенов, теперь стало 526, то есть даже не 15, меньше. Хорошо, возвращаемся обратно в наш чат, инвесткриптах. Еще раз напомню, что вот эта вот надпись, где все ссылки, ее просто в пинет месседж, да, в запиненных месседжах, блин, как-то по-русски-то, в закрепах надо смотреть. Вот, значит, вот он, just Swap, где можно продать теперь свои токены. Так, а этот как мне токен убрать? Вот, Delete. Все, не будет мешаться. Теперь те токены, которые нужны здесь на страничке. Видели, да, как я удалил? Просто долго жмешь, вылезает меню и убираешь его оттуда. Так, возвращаемся к нашему чату. Что еще посмотреть? Заглянем на ERC20 стандарт. Какая там цена на Uniswap, на наш токен? Вот, цена сейчас 9,46. Всего ликвидности 139 тысяч. Так, почему-то volume за 24 часа 0 показывает. Странно. Вот мы видим, что на пике была цена 12. Сейчас она уже вниз поползла, как положено. Резкая поэтому ну Сначала резко вверх, да, потом резко вниз. Но видим, что затормозилась, то есть не пошла ниже уж тем более 5 долларов ниже 9 даже не идет да то есть вот здесь затормозилось и выстраивается в линеечку может быть пойдет опять вверх будем смотреть всего 634 транзакции за 24 часа произошло кстати странно да Volume, то есть объем торгов показывает 0 значит мы можем смотреть все операции которые идут вот две минуты назад на 736 долларов swap daisy to usdt да то есть Купили Дейзи за USDT на 500, на 1900, вот видим, да, всего четыре странички, можно их полистать, увидеть, как люди покупают, на какую сумму. Вот, четвертая страничка на 100 тысяч долларов, кто-то купил 13 часов назад. С этого как бы все и началось. Вот, на 600, на 1200, ну так вот, да, в пределах тысячи в основном. Вот, операции меньше, чем показано. Вот здесь, то есть не 634, не знаю почему так, ребят. Я сам дилетант особо знаю все, что нужно, чтобы сделать, чтобы деньги заработать, а в подробностях не очень разбираюсь. Вот, и вот Daisy, символ Daisy, имя такое же, и вот адрес этого токена, да, отсюда вы можете брать. Вот, или можно там нажать на View EtherScan. Вот, это как Tron, Tron Scan, да, есть здесь EtherScan, то есть скан. Вот, и посмотреть все про токен DAISY, который в стандарте ERC. Вот, ну, не буду в этом разбираться, кому надо, разберется. Вот, это уже дебри, не будем в них лезть. Это мы были сейчас в закрепе, уйдем в последнее сообщение. Смотрите, я только что опубликовал. Вот так можно просто на JustSwap найти адрес нашей пары, нашего токена с TRX. Вот так вот, ой, пардон, вот так вот. Нажимаем, уходим на JustSwap. И видим, что вот он здесь продается. Один DAISY TRX, пара, да? Один DAISY равен 128, 129 TRX. То есть, 11 долларов примерно. То есть, как видите, токен у нас больше, чем в два раза взлетел в цене. Вот, но один трон стоит там ну, какие-то копейки токенов. Вот, и мы можем видеть, насколько здесь кто покупал. Вот график. Видите, он поднялся, потом опустился, теперь опять сильно поднялся, держится на уровне 130 тронов. Вот, все транзакции, то есть все здесь есть. Видите, кто-то свапнул аж 9000 долларов на трон. А так вот 1457, вот тут вообще маленькое количество, видимо, пробовал 142, вот по-разному покупают токены. Вот, а теперь, значит, надо ввести другой адрес. Давайте, вернее, этот же адрес введем. Так, в закреп уйдем. Возьмем этот адрес. Скопируем. Уйдем в кошелё, в JASWAP. Вставим сюда этот адрес. Вот пара DAISY TRX. А, значит, я здесь не вижу пар никаких, кроме DAISY TRX. То есть DAISY USDT. Я тут пары не вижу. Может быть, для этого надо выйти в другое меню. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, давайте просто swap. так, а from, вот вставляем сюда адрес, он не вставляется, угу. и, а, кошелек у меня не подключен, так как я в браузере нахожусь, а не в своем кошельке, да, там где через swap я делаю то, Кошелек у меня здесь не подключен. Надо кошелек подключить. Видите, connect to wallet Плюс, download А, ну, в общем, он просит меня скачать приложение. То есть он не хочет соединять меня с кошельком, потому что я с мобильного делаю это. Вот, и поэтому проще делать через Swap. Ну, то есть, имеется в виду, вот, на кошельке. Да, уходим на главную страницу. Вот, и здесь нажимаем Swap. Вот, видите как. Да, не вижу, где здесь что вставлять. Вот, смотрите, Swap, а вот Markets. Так, так, так. Вот, Just Swap. А может здесь? Или... Да, смотрите, вот здесь похоже получится. Ну-ка, Swap. Здесь же нет надписи... Вот, чтобы я подключил кошелек. Значит, уже все окей. Думаем, значит, здесь надо ввести количество. Ну, например, 4 трона пусть будет. Вот, SelectaToken. Во, вот, смотрите. Вот, 4 трона, например, да, я ввел количество. Ну, могу 40 трон ввести, там, неважно, да. Вот, э, SelectaToken вот здесь вот. Опа. И здесь в токенах дейзи нету, но я могу... Вставить сюда адрес. Опа. И нажать кнопочку «Смотреть». Вот он, видите, нашелся. Вау! Сколько здесь их с ума сойти. Выбрал. И вот, видите, цена. 129 токенов за один дейзи. Вот. А я могу, может, поменять. Да, вот видите, я могу поменять. Вот. Вот так это делается. Видите, разобрались... Я честно признаюсь, я не подсматривал, как это делать заранее. Просто иду, как, как иду. Вот. Считайте вместе с вами. Вот поменяли, значит, направление перевода. Дейзи продать а, в троны, превратить. Да? Сейчас баланс 526. Так, у меня Daisy 177. Так, меняем 1779. 1779. 861. Так, да, Daisy. На 228 тронов. Вот, вот так вот делаем, да? А, пишем swap. ops Continue. 339 бандвит на это уйдет. Смотрите, баланс у меня сейчас 526 тронов, да? Я подтверждаю. Ввожу пароль. Опа. Да, все, пендинг, видите, вот здесь, вот confirm, слаб, подтверждаю. 1,228, минимум, resift, я получу 227. Опа, опа, да, все правильно, confirm. О, еще раз confirm, с ума сойти. Так, ладно. Смотрите, второй раз пошла операция. Все, свап укомплектован, сделан. 1.77 тези я превратил в 228 трон. Ну, не помешает же мне 228 трон, правильно? Вот Трон я могу свапнуть уже теперь в доллары, и во что угодно. Ну, все. Это мне уже смотреть не обязательно. Так, уходим в кошелек. И видим, что у меня, видите, стало 745 тронов. Видите, 228 прибавилось. Как бы все как положено. Все окейшно. Ну все, ребят, мы научились получать наши размороженные токены и превращать их, в данном случае, в троны. Ну, также можно и в USDT-шки. Я даже не стал показывать вам, как это делать через комп. Через комп это удобнее. Через Chrome приложение TronLink, да? Вот. Ну, может быть, сегодня попозже запишу, как это делается и через, через Chrome. У меня разморозится еще какое-то количество токенов. Кстати, давайте посмотрим, сколько у меня токенов разморозилось. За то время, пока я спирировал на обед записывал это видео. Так, Daisy Dow, Трантантан, GetFunding. О, 0.32. Токены у меня уже разморозилось, А клеймит, то есть я уже разморозил 1.77, видите, здесь написано. Вот, и еще 0.32 уже разморозилось. Вот, ну, к вечеру будет уже больше одного токена, вот можно будет еще раз показать вам уже, как на компе все это делается. Вот, и на этот сайт, как зайти на компе, и just swap, то есть обменять токены и все такое. Ладно, все, перехожу к монтажу, ребята, до скорой встречи. что еще хочу сказать. Uh, у большинства из нас нет необходимости вот прям так срочно делать все эти трансферы. Почему? Ну, потому что, видите, размораживается по uh, одной частичке от 0, 5%, uh, от, 5 от всех купленных токенов. То есть вот у меня 6600 токенов, 5% от этого это там 330 токенов, да? Вот, и из них размораживается в день, то есть 330 разделить на 90, вот, по какой-то копеечке, видите? Даже не в день, там, а по секундам да, размораживается, То есть очень медленно. Вот, соответственно, я особо не разбогатею, если я вот буду там каждый день размораживать их и продавать. Вот. Кроме того, у меня за каждую процедуру разморозки да, берется, ну, вот, как мы видели, несколько bandwidth и 10 тронов у меня взялось. Да? То есть, конечно, я получил 228 тронов, потратил 10. Да? Может, еще там где-то какая-то комиссия была по ходу. Вот, но оно того не стоит. Вот раз в неделю, вот как минимум, я считаю, что надо размораживать и продавать их вот при такой ситуации. А то и реже. Я, например, вообще не собираюсь продавать их раньше, чем через месяц. Вот, друзья, коллеги, тогда будет как бы ощутимо, на кошелек капнет. Что можно сделать для завершения? Зайти на Daisy Global, посмотреть, что у нас там с торгами. Это наш основной сайт, на котором мы все тусим а вот здесь вся партнерка, все бонусы, все здесь имеется, заходим, вот что-то не обновилось, ждем обновиться, еще у меня тут интернет плохой, вот зайдем на фонд, вот видим нашу прибыль, видим исполненные заявки на вывод, видим сколько комиссия и общий взнос, вот, видите, сейчас слегка вниз пошел график. Ну, то есть, кто вывел прибыль вот здесь, вот, наверху, да, у того сейчас должно показывать минус. Где-то, я думаю, минус 3%. Вот, судя по всему, снижение где-то на 3%. А для завершения мы еще тогда, давайте посмотрим, что с битком сейчас. 46.300, да, стоило 47.500. Вот отсюда у нас и минус. Вот эфириум тоже у нас в такой же картине. Ну, и искусственный интеллект наш не выходит из сделок, по всей видимости. То есть он считает, что помпанется опять вверх цена. Ну что ж, доверяем ему. Он неплохо поднялся вот на этом подъеме крипты. Так что все будет окей. Все, ребят, не буду размазывать другие темы на этот ролик. Пока. С вами был Алексей Хохлатов.